У тех, кто специалисты, а большинство тех, кто будет смотреть этот видос, это специалисты, да, надо просто побольше выборку сделать и потом уже двигаться, когда вы уже получили статистику по ней. Вот. То есть из вакуума выдумать не получится. То есть бывает, что, знаете, вот тренинги всякие проходят, в основном инфобизнесовые, которые нацелены на то, чтобы человек выбрал нишу и начал там работать, а, а потом, когда человек начинает там работать, проходит определенное время и он меняет нишу, ну потому что он просто приобрел опыт и понял, что его предыдущие роды были на самом деле не точны совсем. Точно так же и я. Вот я до того, как прийти в онлайн-маркетинг, очень много чем занимался. То есть я был а, руководителем отдела продаж, я запускал свой бизнес а, по, в нескольких сферах. Сначала это было озеленение территории, будь Да, вообще история страшная очень. Вот, Потом это был выпуск своего журнала и продажа рекламы. там. Потом это был сервис по ремонту телефонов. там я неплохо масштабировался, но я буквально там жил. Вот. И в конечном итоге, перебрав все эти варианты и начав случайно, буквально, да, не случайно, не случайно, начав работать коммерческим директором на заводе по производству тротуарной плитки, я был вынужден разобраться в маркетинге, на тот момент это был Яндекс.Директ и Лендосы. Вот. И после этого, когда я там сделал результат, ко мне начали люди приходить по рекомендации. И еще где-то полтора года я прям игнорировал людей, которые просто ломились ко мне для того, чтобы сделать что-то со мной, заплатить, заплатить мне, чтобы я сделал маркетинг. Я думаю, ну какой, блин, марки, какой, я же вот коммерческий директор, надо тут продажами заниматься, цену поднимать, с менеджерами работать. Вот. Не, э, все взяло свое, я понял, что это мое призвание, вот только пропустив через себя определенный объем информации. И вот те, кто начинает, у тех будет точно так же. То есть надо сначала опыт набить и приобрести. Так, переходим к слайду, где у меня обозначена именно наша целевая аудитория, с которой мы стараемся работать. Ну, как стараемся? В 2022 году мы работаем с ней всегда сейчас. Итак, давайте просто озвучу. Здесь вот есть кружочек такой, с перечеркнутой ладонью. Это значит, что… Большинство из этой целевой аудитории может вам подходить из описания этой целевой аудитории, но брать ее слепо себе нельзя, вы должны обязательно на, примерять все это на себя а, и брать только что-то себе, потому что если вы начнете работать по той схеме, по которой работаем мы, то есть я к этому несколько лет шел, мы прорабатывали, пропускали, я пропускал через себя, понимал, какие клиенты мои, какие не мои, и в конечном итоге определился, да? Благодаря тому, что вы можете сейчас, допустим, взять и провести вот э, э, то практическое занятие по исследованию своей целевой аудитории, которое было по, пару слайдов назад, вы можете, естественно, ускорить, ускорить свой процесс на годы. Я прям не шучу, это годы реально. То есть вы сэкономите себе очень много времени, а денег уже сэкономить тоже нехило. Вот, давайте я просто вот зачитаю, какой портрет э, нашей идеальной целевой аудитории. Пол мужской исключительно, но затесалась одна девушка которая полностью соответствует нашей целевой аудитории я просто в шоке ну то есть такого не было никогда за год работы одна девушка с нами работает именно наш клиент да? возраст от 35 до 45 лет вот эта вся выборка она из той таблицы на самом деле потому что люди с которыми которые приходят люди которые начинают с нами работать, люди, которые продолжают с нами работать, и кто отваливается, это очень разная целевая аудитория. И у вас точно так же. То есть у вас есть определенные сегменты, с которыми все хорошо, и эти сегменты нужно найти. Далее, бизнес работает от двух лет. но ну, это просто показатель качества и стабильности, что люди уже как-то выплыли, начали работать, развиваются. Очень часто мы работаем с теми, кто уже от пяти лет на рынке и старше. И это мы в процессе, конечно, узнаем. Вот, но это показатель.